Если мы говорим все-таки про мужско-женские отношения, где присутствует личность, то, конечно же, принятие того, что женщина может в отношениях брать от мужчины, согласие с этим, должно и мужчину как-то расшевелить. Что он может сделать в отношениях, кроме того, что он дает? Он ничего не может другого сделать. Ну, если, и, угу. да, и, ну что он еще может сделать? Ну, вот Мы, например, вот рассматривали же метафору. Помните, вот есть Солнце, есть Земля. Если Солнце не будет светить, что оно будет делать? Солнце светит, отдавая свет и отдавая тепло. Угу. Что еще оно может делать? Ничего оно больше не будет делать. Да, это не Солнце, это что-то другое. Там, не знаю, потухшая звезда какая-то. Если мужчина в отношениях не готов отдавать, он не мужчина.